Всем привет, дорогие друзья! На бирже EUBIT работает инвестиция и step Данный токен уже торгуется. Доход здесь будет зависеть от купленного вами уровня. Цена каждого описана в этом столбце. Приблизительная прибыль за год у вас составит 6 иксов по каждому уровню. При сегодняшнем курсе 17 центов. Перерасчет прибыли. Происходит в автоматическом режиме. Все зависит от курса. На сегодняшний момент. Здесь. Написано сколько токенов вы будете получать каждый день. В этом столбце. Количество доступных уровней. Которые можно купить. Ну все разобрали. Например вы хотите взять уровень за 500 долларов. Здесь по нулям, а вот тут, например, 20-30 доступных. Вы можете взять 10 по 50. Ваша прибыль никак не поменяется, она будет одинакова. Вот она, столбец. Прибыль 50 степ. Сразу. Здесь у вас будет 10 по 50. То есть те же самые 50 токенов. Так что можно набрать в разброс и еще в своем прошлом видео может быть 2 или 3 дня назад я говорил о том что можно купить просто данный токен по низкой цене и продать его по более высокой когда снимал прошлый обзор цена монет составляла 11 центов сегодня уже 17,5 центов это 6 центов с каждого проданного токена как вариант для заработка рассмотрите еще или просто не продавайте по низкой цене держите токен на балансе и ждите роста часто ее пампят этот токен так еще один небольшой. Момент для получения токенов. Для начислений по U-Step нужно играть 10 DICE дважды в сутки. Вот здесь таймер. До его обнуления необходимо сыграть 10 игр в DICE на токен USTEP. Вот тут там сумма копеечная. Посмотрите, на какие играют цифры другие участники и повторяйте. Сыграли, обнулилось, произошло начисление токенов, запустился повторный таймер. Сыграли, 10 игр и ждем дальнейшего начисления. И так каждый раз, по 2 раза в день. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео, присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все, всем пока.